I think the girls the the Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами тест против других героев. Я уже прокачал на максималочку. Завтра уже вам открою обзорчик теста по локации на максималке с какой-то определенной сборкой. Возможно, мы сейчас эту даже перекачаем. Я решил вам показать, что он делает. Как он жестко дамажит на подземках. В такой сборке на максималке. Ну, а я не знаю против героя. Сейчас посмотрим. У меня там с отражалками. Он, скорее всего, будет отлетать. В общем, 30 прорыв, 6-10, тут просто разгребается, единственное, что ему надо включиться, но дамага здесь, ребят, немерено. Я пошел на драконов, сейчас мы тоже залетим, кстати, туда на пару секунд, залетел на драконов и, честно говоря, офигел просто, тупо стычки выносит. То же самое здесь, посмотрите, что он делает с зданиями, не знаю, надо будет его переделать на уклонение и затестировать на 8-й кошмарке. Я попробую там его затестить с уклонами. Так как он у нас сейчас в домашней сборке. И я хочу попробовать против героев именно в такой сборке против топовых героев. А, а потом уже Смотрите, что делает. Нифига себе, он ушатался просто. А там же демон бьет. Ну, в общем, таким вот образом. Разгребает. А, Поехали на вот 8-10, здесь у нас дракон 20, 25 лямов, по-моему, если я не ошибаюсь у него. Еще забежим на одну кошмарку. Я убрал смотра. Смотрите внимательно вот сюда на центр. Вот эти вот места у них по 10 лямов, у дракона 25 лямов. У меня он даже без питомца отлетел полностью, сразу, моментально еще не факт, что мы сейчас по нём попадем, потому что он бьет по зданию. Ну вот, дракона нету, просто с одной тычки. А, поехали. Кошмарка 4.9, если я не ошибаюсь. Здесь месо 80 лямов у него. Да, он тут. Сейчас, пусть он включится разок. Ну, как видите, ему накидывают нехило так. Вот он включился. Смотрим на Мессу. Если мы, конечно, все не разрушим. 19 лямов. А дальше просто, я не знаю, крит, не крит. Ну, просто тупо отлетел. А -а -а -а -а -а, Такс, окей. Убираю я питомца. И идем на мой второй аккаунт. А на этот мы будем нападать. Ой, я убрал питомца. говорю, убираем. Убрал героя. Я оставлю такой пока вариант, на всякий случай, а потом, если что, мы зайдем сюда, его перекачаем, полностью сделаем с огненкой. ну, стандартный такой набор огненка. плюс подашку, потому что дамага у него дофига, возможно, еще и Саску вцеплю. А, так, поехали на тестовый аккаунт, сейчас там попробуем понападать, посмотрим, как он будет все-таки держаться. А, герой больше такой для фарма. На PvP локациях он тоже крутой, я его думаю на PvP локациях потестирую попозже. А, такс. Предлагают нам зарегистрироваться. Это мы потом сделаем, если не забудем. А, поехали с нашими героями. Божество есть. Я буду так, вот даже со смотром там бежать. Феникс. Так, вместо Ронина сразу ставим Космо. Бардика немножко сделаем. Не таким прям эмбическим. И просто интересно понападать, посмотреть на дамаг, что он будет себя представлять именно в такой сборке. А, Такс. Смотра у нас там нет против божества. Потому что если я буду им нападать, то это, конечно, все печально. Божество разгребает по 200к просто изично. И тут оп, он опять резается. Но ну, видите, он по божеству, по сути, там дамаг-то наносит. Но опять реснулся. Офигеть просто. Он просто тупо не попадает. Кстати, миссает. Заблокирован. Ну, не вариант, короче. утихилит себя. Вот он включился, добивает дамага конечно вроде как бы круто но миссии миссии скилл 800 750 ну домах не неплохой но божеству пофиг просто тупо пофиг на этот домах вот так вот то есть ему точность однозначно для скилла тоже нужна будет так давайте попробуем другими героями понападать божество это божество ну, я думаю, все-таки надо перекачивать. Атакующая сборка, как видите, она вроде по дамагу классная, но герой просто тупо сливается. Нифига себе! Вот это прикол! Минус огник, ребят. Просто тупо минуснул его за тычку. Вот это вот и прикол его. То, что он может треснуться и потом дать люлей хороших. А, Причем самое интересное, у него... А, его этот дамаг во время убийства, он игнорирует любое ограничение, насколько написано, насколько я правильно понял. Сейчас мы дойдем до Фрея еще. Видите? Минус Барт. Да ну нафиг. Офигеть. Барт, причем, топовой сборки, ребят, чтобы вы себе понимали. Возможно, он просто... Поп... Да ну нафиг, он просто тупо его шатает. Там два с чем-то ляма пролетело. Ну, божество там, походу, скилл спасал. Офигеть. Да, он попадает, это при том, что точности нет. Если будет точность, мне интересно, что будет. Офигенный герой. Ну, для бездоната реально полезный. Но судя по тому, что я только что видел против моих героев, это, конечно, круто. Но, видите, домах переродился. Тоже классная фишка, что он, типа, 66%, но у меня максимум пока 4 раза оживал. Это то, что я видел. Все, больше не реснулся. Ну не знаю, барда в первой тычке он снес. Мне интересно сейчас будет посмотреть дальше. 83, ну, ну у него дафа вообще практически нет. Нафиг снес. Может и есть смысл этой домашней сборки. Раз на раз, знаете, не приходится. Жесть. Просто тупо нафиг. Не, ну барда и ушатал, это уже показатель. Просто нафиг стычки. Давайте другие героя возьмем. Так, вот самое интересное сейчас будет поставим Фрейю. Землеройку. Зефирку, оккультиста, стрелка и воржея. Поехали посмотрим. И пока сколько у нас там первых шесть героев. Единственное, это божество, что выстояло так. Уверенно. Да, вроде. Больше у нас таких героев никого не было. Огник слетел, этот слетел, этот слетел. Да, пока только божество выстояло против такой сборки. Но и то, если давный вариант, мне кажется, его тоже сложно будет убить. Но это мы обязательно с вами потестируем. Я думал перекачивать, но вот сейчас смотрю можно не перекачивать, он реально дамажит. Фрея должна ушатать, по идее. Что? Жесть! Просто жесть! Вот оно, о чем говорилось. Это убийца героев с ограничениями. Это просто трэш, ребят. Вот это для бездоната просто бомба, я скажу вам так. Минус Фрея сразу же, моментально. Нифига себе! Не, ребят, вот теперь этот герой реально бомбический Судя по тому, что вы видите Только максимальные дафы, там, блокировки еще какие-то, может, спасут вас Если он включится, здесь вот он все равно пофиг, землеройку ушатал Единственное, кто у нас выжил, это божество Офигеть Просто офигеть я буду орать, если он сейчас еще зефира затащит. Не, зефира, зефира, слава богу, он не затащил. Это второй герой, который выжил. Ну, опять же, учитывайте, это донатный герой. Но это просто бомба. Жесть, конечно. Я, честно говоря, в шоке. Но он по нём не попадает. 2,7. Да ну нафиг он из Зефира. Он Зефира нафиг слил. Жесть, ребята, это просто бомба! Это просто убийца всех героев. Я теперь могу это свободно сказать, потому что э, если раньше вы не видели, то теперь вы видели все. Герой просто тупо шатает э, огнекрылов, э, огников, э, всех подряд. Жесть. Просто жесть. Вот это он натягивает. Единственное, кто выжил, это божество. Я не знаю, каким образом. Но вот вам 12 героев топовых. И они просто отлетели нафиг. Просто отлетели нафиг. Я еще сейчас божество поставлю для теста. Но это реально жестко. Это просто пипец, так что влепили по лайку за годные обзорчики реально этот герой просто, блять, просто пушка. Но я не знаю, божество он просто каким-то чудом не пробивает, не хватает ему дамага. Божество плюс себя хилит, ну просто нереально. Единственный герой это божество, остальных всех он просто имел в виду. Сейчас еще потестируем лисицу. Это, ну, считайте, 15 героев просто улетели. По мэрии не попадает. Все, слил. Бездонатный герой. Бездонатный герой, который просто тупо фрей унижает и остальных. Это, это жесть. Просто трэш. Ну, Лис его заморозил. Камбэка не будет? Не, не реснулся. Надо дождаться. Ну, это сборка не с уклонениями. Если он будет с уклонами, это в принципе... Все, Лис, до свидания. Я просто в шоке. Напишите, что вы думаете по поводу этого. Но это просто пиздец. Просто трэш какой-то. Это не герой, это пушка. Все, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.